Всем огромный привет! Всем огромный привет! Привет всем, кто присоединился. У нас сегодня очень интересная тема прямого эфира, а именно асцендент. На самом деле было очень много запросов, чтобы я раскрыла именно эту тему. И вот, наконец, пришло время это сделать. В принципе, то, что я запланировала вам рассказать, будет достаточно объемно. <с> Поэтому предлагаю вначале рассмотреть э, план, условный план нашего прямого эфира. Какие темы мы будем затрагивать, для того, чтобы э, было даже легче ориентироваться тем, кто будет смотреть этот эфир в записи. Итак, первое, э, о чем мы поговорим, это... Что такое асцендент? Можно ли определить асцендент по внешности? Можно ли определить положение асцендента самому? Также мы поговорим о том, имеет ли характер понятие характер отношение к асценденту. То есть влияет ли положение асцендента на характер человека. Далее. Также мы с вами поговорим о том, за что отвечает первый дом гороскопа, с которого, собственно, и начинается весь гороскоп. Первый дом начинается с асцендента, поэтому данная тема тоже касается темы асцендента. И затем мы с вами поговорим о том, как привлечь удачу, зная секреты, связанные с вашим первым домом. и с положением вашего асцендента. И мы проговорим стратегию для каждого знака зодиака. И затем в конце видео я расскажу о новостях, которые связаны с моей школы астрологии. В частности, о том, что мы выдаем сертификаты государственного образца. Мы выдаем сертификаты на базе университета и расскажу об этом подробнее, так как много вопросов есть именно на эту тему. Итак, начинаем мы с вами с асцендента и асцендент это самая индивидуальная точка нашего гороскопа и это та точка, которая восходила на небосводе в момент нашего рождения. И за день асцендент бывает в каждой точке зодиакального круга. и По сути, асценденту требуется 4 минуты, чтобы перейти из одного градуса уже в следующий градус. Это средняя скорость движения асцендента. Но из-за наклона эклиптики есть знаки, которые восходят быстро, а есть знаки, которые восходят медленно. И знаки от, знаки от Козерога до близнецов считаются теми, которые восходят быстро. Соответственно, реже можно увидеть асцендент именно в этих знаках. И знаки, начиная от рака и до стрельца, восходят медленнее предыдущих. По сути, асцендент показывает нам то, как человек реагирует на мир, на внешние раздражителя мира. То есть это его первая реакция, это его поведение по умолчанию, то, что в принципе сложно контролировать или изменить. Имеет ли отношение эта реакция к характеру? Давайте разберемся. Все-таки характер это, — это такое довольно объемное понятие. Оно включает в себя и наследственность, и среду, в которой человек воспитывался, и, конечно же, личные установки. И, по сути, если все это учитывать, то, конечно, одним асцендентом не обойтись. Асцендент больше показывает именно первичную реакцию, которая, к слову, может быть и вовсе не связано с характером. К примеру, если у вас асцендент находится в знаке козерог, а луна в знаке рак, то вы можете быть сами по себе очень мягкий человек, очень ранимый, чувственный, обидчивый. но при этом окружающие могут вас воспринимать как холодную королеву, как человека от достаточно остраненного, который принимает решения, руководствуясь только личными интересами, и не сильно то и обращает внимание на других людей. Поэтому асцендент — это та стратегия поведения, асцендент в знаке — это та стратегия поведения, которая будет выигрышной. Но при этом данная стратегия может и не иметь взаимосвязь с вашим характером, с тем, как вы себя привыкли ощущать сами очень распространенный вопрос я вот читаю об асценденте пишет мне женщина и к примеру я уже знаю даже где у меня может быть асцендент описание очень похоже это прям все про меня на самом деле Лучше всего определять асцендент на консультации у астролога, и э, определение асцендента, положение асцендента происходит по событиям, которые произошли в жизни человека. Поэтому определить асцендент для взрослого человека — это несложно. Бывает так, что… Э, приходит на консультацию человек с вопросами. «У меня в жизни ничего не произошло. Я не знаю, какие события мне говорить для того, чтобы вы определили мой асцендент». Но сам факт, что человек, к примеру, не женат в 40 лет или что у него не было покупок недвижимости или поездок в другую страну, это уже о многом говорит. И это тоже информация которую можно использовать для того, чтобы правильно определить положение асцендента. Сложнее, конечно, определить асцендент для маленького ребенка, но, к счастью, последние десятилетия время хорошо фиксируется, и, как правило, у людей в возрасте до 30 лет нет проблем, они все знают свое время рождения, и остается немножко подкорректировать, то есть уточнить время до минуты. Асцендент действительно влияет на внешность и к счастью, это не единственный фактор, который определяет то, как мы выглядим и как нас воспринимают окружающие люди. На внешность влияют также планеты, которые стоят в первом доме, а бывает и так, что Планета стоит ровным счетом на этом же асценденте. Бывает так, что в первом доме вообще нет планет. И возле асцендента со стороны двенадцатого дома тоже нет планет. Но при этом противоположный дом, седьмой, заполнен планетами. И бывает так, что внешний человек похож на знак, в который попадает дисцендент если возле дисцендента много планет. И если в таком случае вы будете руководствоваться вот именно своей внешностью, то вы можете допустить ошибку и неправильно сами себе определить асцендент. Так что, по сути, есть очень много нюансов и не все так просто, как может казаться на первый взгляд. Поэтому, повторюсь, лучше всего определить асцендент на консультации у астролога. Тем более, это все делается один раз. Вы определяете и в дальнейшем можете использовать эти знания, и вы уже умеете строить свою карту, зная свое точное время рождения. Главное, конечно же, обратиться к специалисту, который рассчитает это время правильно. Далее. Далее, следующий момент. Что такое первый дом? Натальная карта разделяется на 12 участков. Каждый, каждый участок отвечает за определенную сферу жизни. И первый дом – это один из самых значимых домов в натальной карте. Именно он запускает натальную карту именно он эм, по сути может оживить все остальные сферы жизни ведь первый дом связан с самопрезентацией если человека замечают если с ним считаются то остальные сферы жизни будет э, уравновесить намного легче и проще и как финансовую сферу так и работу так и личную жизнь Поэтому очень часто, когда люди обращаются за советом к астрологу, то достаточно разобрать первый дом и понять, насколько правильно человек придерживается стратегии своего первого дома. И если это не так, то подсказать и скорректировать его поведение вот в этом направлении. Первый дом покажет нам... Как человек проявляет свою инициативу то есть это рекомендуемое поведение чтобы инициатива была услышана и принята по сути первый дом это как я уже сказала дом самопрезентации поэтому если вы хотите разработать свой логотип если вы хотите создать свой сайт или визитку то они должны быть выполнены в стиле вашего первого дома. То есть они должны соответствовать знаку и планетам, которые стоят в вашем первом доме. То есть, по сути, первый дом вам подсказывает, что вам нужно делать для того, чтобы вас заметили окружающие люди. Также первый дом – это наша витальность, физическое тело. То есть то, что заложено природой, ресурс. Есть люди, которые могут бесконечно тратить свой ресурс, и при этом их организм это выдерживает. Есть же люди, которым нужно беречь свое здоровье для того, чтобы прожить долгую жизнь. Также первый дом отвечает за имидж. И вот здесь тоже очень интересный момент. Зачастую имидж связывают с Венерой. Но на самом деле по Венере мы выбираем одежду, которая нам нравится. А вот первый дом описывает, какой стиль одежды нам подходит. То есть, к примеру, вы можете одеться по Венере своей, но окружающие будут смотреть на вас и понимать, что что-то не так что-то не то в вашем внешнем виде. Но при этом, если вы будете одеваться по планетам и знаку в первом доме, то это будет тот стиль, который вам подходит и который будет привлекать внимание окружающих к вам. Также очень часто, если вот в жизни человека все ситуации как-то замерли, все стоит, то нужно запускать первый дом, то есть придерживаться рекомендаций знаков в первом доме, и тогда и другие сферы тоже будут приходить в движение. Дальше. По сути, если вы знаете, где находится ваш асцендент и какие планеты находятся в вашем первом доме, вы знаете, как привлечь свою удачу в свою жизнь, как привлечь внимание к своей персоне и по сути первый дом отвечает на вопрос что мне нужно сделать, как мне нужно себя вести, чтобы меня заметили и на меня обращали внимание если вы не знаете, как это трактовать то для этого вы пришли собственно на этот эфир и мы с вами будем проговаривать эту стратегию для каждого отдельного случая. По сути, вы должны также учитывать, что не всегда всего лишь один знак, в который попадает асцендент, влияет на то, как вам нужно себя вести и как правильно себя подать. Если у вас в первом доме есть планеты, то они будут тоже очень сильно на этот фактор влиять. И чем ближе планета к асценденту, тем сильнее она влияет на вашу внешность, на ваше поведение и на то, как вас воспринимают окружающие. И даже если эта планета стоит со стороны 12 дома, но она находится на расстоянии 5-7 градусов до асцендента, мы будем ее тоже учитывать. И по сути, если энергии планеты и знака противоречивы, то планета будет даже с большей силой себя проявлять, чем сам знак асцендента. То есть, если у вас Венера в Козероге стоит на асценденте, то ваша Венера будет более сильна, и ее будет более логично использовать именно в своей стратегии, чем сам по себе знак Козерог. То есть, планета в первом доме, особенно планета на асценденте, способна переигрывать многие моменты, которые касаются вашей самопрезентации. И давайте же приступим к делу. Мы проговорим, как именно стоит себя вести и какая выигрышная стратегия для каждого знака зодиака. Начнем мы со знака Овен. Эта информация подойдет также тем, у кого Марс на асценденте. Либо Марс в первом доме. Чем ближе Марс будет к асценденту, тем сильнее э, он будет себя проявлять. Овен на асценденте, а также Марс в первом доме. Говорят о том, что человек должен быть смелым, он должен быть э, Напористым пробивать со стены лбом, он не должен ждать либо уступать. Если вас пытаются скажем втянуть в ситуацию ожидания, то это не ваша ситуация, это не ваша выигрышная стратегия. Каждый раз, когда вы ожидаете, вы что-то теряете. Каждый раз, когда вы пытаетесь уступить, вы что-то теряете особенно если речь идет о работе бизнесе это не выигрышная стратегия для людей у которых овен на асценденте либо марс в первом доме вам нужно спорить отстаивать свои интересы только тогда вас будут замечать окружающие с вами будут считаться вас будут уважать и ваше мнение будет стоить многое для других людей если же вы будете пытаться подстроиться быть удобным, неконфликтным, то это будет приводить к тому, что вас просто перестанут замечать и просто с вашим мнением никто не будет считаться. Вас не будут вообще воспринимать как э, значимого участника каких-то переговоров, если, к примеру, речь идет о переговорах. Также я бы советовала вам в первую очередь обращать внимание на то, какой знак у вас на асценденте, женский или мужской? Все нечетные знаки мужские, то есть это первый, третий, пятый, это у нас знак овен, близнецы и лев. Все четные знаки женские. Мужские знаки подразумевают активность и инициативу, повышенную инициативу, прямую инициативу. Все женские знаки, они так или иначе связаны с мягкостью и тем, что человек принимает инициативу. К примеру, Овен должен, если он хочет устроиться на работу, он должен сам идти добиваться рабочего места. Тот же телец, он должен рассматривать варианты, которые ему предлагают и выбирать из этих вариантов. То есть даже просто зная, какой знак у вас на асценденте, мужской или женский, вы уже можете многое о себе сказать. Дальше. Если у вас асцендент попадает в знак телец либо весы, оба эти знаки находятся под управлением Венеры, или же если у вас Венера стоит в первом доме, то... У вас от природы есть талант правильно себя подать. И Венера, а также знак Телец и Весы связаны с природной харизмой. То есть, если вам повезло иметь Венеру в первом доме, а также если вам повезло иметь знак Телец либо Весы на асценденте, то вы человек, который умеет привлекать к себе внимание, очаровывать окружающих, на вас интересно смотреть, вы приятны другим людям и окружающие ожидают от вас э, мягкости, чтобы вы учитывали их мнение, чтобы вы спрашивали их о том, что их интересует, как им будет удобнее э, ощущать себя в той или иной ситуации. По сути, каждый раз, когда вы подстраиваетесь под кого-то, когда вы проявляете свое обаяние, располагаете к себе других людей, когда вы проявляете свою мягкость и душевность, терпимость, вы выигрываете. С таким положением, повторюсь, Венера в первом доме, Телец и Весы в первом доме, невозможно действовать в лоб и нагло, нужно наоборот проявлять мягкость, временами, местами даже определенную хитрость, уметь выслушать собеседника, пообщаться с ним, очаровать его и потом уже ситуация будет сдвигаться с места и вы увидите насколько легко все получается, правильно включенный Первый дом, если он правильно проявляется в жизни, будет давать такой момент, что человеку открываются двери и многие вещи, к которым он стремится, получаются у него легко. То есть не нужно, скажем, все силой добиваться, трудом, а наоборот все будет получаться очень легко, будто бы... Само по себе, если вы правильно проявляете свой первый дом. Вас видят и с вами сразу считаются, вас уважают и не позволяют себе вести себя как-то не так по отношению к вам. Наоборот, вам готовы предложить что-то хорошее, с вами готовы сотрудничать, вступать в контакт и вас готовы рассматривать на ту или иную должность если вы правильно включаете свой первый дом. Далее, если у вас в первом доме стоит Меркурий, особенно если он на асценденте, либо у вас первый дом в Близнецах или знаки Дева, значения будут похожи в связи с тем, что и Близнецы, и Дева — это знаки, которые находятся под управлением Меркурия. Вы имеете талант, связанный с речью словами это может быть талант писателя талант оратора и по сути для того чтобы вас заметили вы должны говорить вы должны писать чем больше вы пишете чем больше вы разговариваете чем больше у вас контактов с окружающими тем больше вас уважают и э, тем больше на вас обращают внимание по сути, инициатива идет через слова. И э, поэтому выигрышная стратегия ⁇ это договариваться, искать э, единомышленников, обсуждать то, что вас не устраивает. Э, как только человек с знаком близнецы или девы на асценденте начинает вести диалог, разговор, он сразу получает преимущество, его слушают и его готовы не только слушать и слышать, но и слушаться, то есть делать так, как он советует, так, как он говорит. Соответственно, чем больше при таком положении читать, повышать свой уровень знаний, тем большие перспективы будут появляться на горизонте. Далее, если у вас в первом доме, есть луна, либо асцендент попадает в знак рак, то ваша выигрышная стратегия по жизни — это подстраиваться, принимать ситуацию людей, которые вокруг вас, проявлять гибкость. И вы можете даже надавить на жалость в какой-то ситуации, если вам нужно добиться результата, вы можете показать э, ситуацию со своей стороны, что вот посмотри меня это не устраивает, мне это не нравится. И если э, это вызовет жалость и действительно вот воздействуя на эмоции собеседника, вы э, становитесь очень заметным объектом в его глазах. Вы не вы не будете слабы в этот момент наоборот вас будут замечать и с вашими чувствами будут считаться также люди с луной в первом доме а также знаком рак на асценденте имеют талант помогать другим людям они очень часто вызывают доверие к ним хочется обращаться за помощью за подсказками это тоже Знак, который умеет расположить к себе. Это женский знак, и по сути, вот магия женских знаков в том, что они умеют расположить к себе. Поэтому там, где есть женский знак, там нужна мягкость, нужен диалог. Даже если мы рассматриваем мужскую карту, и есть вот такой стереотип мужское поведение и женское поведение. Но если мужчина с асцендентом в женском знаке будет пытаться вести себя грубо, некрасиво, то, соответственно, его харизма будет таять на глазах, и он не будет вызывать уважение, и на него не будут обращать внимания. Далее, «Солнце в первом доме» либо «Лев на асценденте» дает талант зажечь других, повести их за собой. Это определенно лидерские качества, которые позволяют выделиться и добиваться поставленных целей. Не забываем, что «Лев» и «Солнце» — это у нас в астрологии то, что связано с творчеством. А что такое творчество? Это самовыражение. В процессе этого самовыражения человек демонстрирует миру свою уникальность. И по сути каждый раз, когда человек с асцендентом во льве, либо солнцем в первом доме, будет демонстрировать свою уникальность, он будет этим привлекать внимание. То есть нужно не прятать свои таланты в чулан, а наоборот показывать таланты миру. И пусть даже эти таланты не имеют прямого отношения к вашей работе, но они должны быть, они должны быть частью вашей жизни, вы должны развивать свои таланты. Также у нас Солнце и Лев связаны с самодостаточностью, активностью, самостоятельностью, то есть человек — это мужской знак у нас, Лев и Солнце — это мужская планета, поэтому... Безусловно, человек должен быть в ответе за себя и за тех, кого приручил. Он должен э, надеяться на себя, добиваться тех целей, которые ставит, и демонстрировать при этом свою уникальность. Он не должен ждать инициативы, пока ему скажут, что ему нужно делать. Он должен и себя организовать, и еще других вести за собой. Вот это выигрышная стратегия. Дальше. Скорпионы Мы пропускаем Деву, так как о Деве мы уже говорили Скорпион либо Плутон на асценденте показывает, что нужно проявлять жесткость Это вовсе не говорит о том, что вы сами по себе жесткий человек Вы можете быть тысячу раз добрым, сочувствовать другим людям Но если вы будете пытаться быть добрым ко всем вам просто, как говорил Станиславский, не будут верить. И э, окружающим будет казаться, что вы пытаетесь быть каким-то наигранным, э, неестественным, что это все не от сердца. Поэтому Скорпион и Плутон — это у нас тема жесткости. Нужно уметь надавить там, где это нужно, проявить лидерство, э, бесстрашие. Также Скорпион и Плутон — Обладает очень прекрасным качеством уметь э, заглянуть в суть вещей, э, уловить именно суть, поэтому они очень хорошо себя, эти люди, проявляют в ситуациях достаточно запутанных, э, в ситуациях, в которых э, применяются манипуляции или какая-то двойная игра. Скорпиона невозможно обмануть. Поэтому однозначно таким людям нужно обращать внимание на свое чутье, интуицию, доверять им и активно их использовать в делах. Также Скорпион и Плутон связаны с такой вещью, как второе дыхание. И зачастую это второе дыхание таким людям нужно включать. Бывает так, что работа разделена на несколько этапов, и человек планирует... вот сделаю вот этот этап, и дальше я буду отдыхать. Но зачастую Скорпионом и плутонианцам приходится работать в процессе аврала, и к этому нужно быть готовым. То есть, да, вы все продумали, вы решили отдохнуть после тяжелого дня, но если возникает ситуация, в которой вам нужно себя проявить, вы должны мобилизировать свои усилия, включить вот это второе дыхание и сделать это дело. То есть вот часто Скорпион и Плутон дают вот такой момент жизни на грани, когда нужно задействовать какие-то дополнительные ресурсы, чтобы добиться силы, чтобы добиться результата в деле. Но положительное свойство Плутона и Скорпиона в том, что если человек вот этот последний рывок сделает и не сдается в конце, то результат, который он получает, превысит все его ожидания. Это очень интересный момент, и это можно наблюдать в жизни очень часто. Посмотрите, если у вас есть люди, с асцендентом в Скорпионе, либо Плутоном в первом доме, если они какую-то ситуацию дожимают, и они, скажем так, себя переломав, все-таки что-то доделывают, даже если им крайне сложно, то результат будет просто ни с чем не сравнимый. Это будет даже не то, на что они рассчитывали, а во много раз больше. То есть, по сути, вот нужно уметь работать, э, находясь в таких состояниях абсолютной усталости, э, какой то раз, разочарование, если одолевает, То есть в любых ситуациях нужно уметь взять себя в руки. Полный контроль над собой должен присутствовать. Э, будто бы постоянно происходит проверка на прочность. Вроде бы уже пришла ситуация, когда можно отдохнуть, но внезапно возникает что-то абсолютно непредсказуемое, и нужно мобилизировать свои усилия, и вот это и есть данная проверка на прочность. Переходим к Юпитеру в первом доме и стрельцу на асценденте. Люди замечают, окружающие замечают этих людей, если они высказывают свое экспертное мнение, если они выступают в роли преподавателей, руководителей, идейных вдохновителей, наставников, и этим людям обязательно нужно демонстрировать свои заслуги. Юпитер — это планета, которая отвечает за регалии в социуме, то есть это какие-то награды, сертификаты, дипломы, звания, медали, титулы, посещение каких-то мероприятий статусных, общение со статусными людьми. По сути, этим людям позволительно хвастаться тем, что они добились в жизни, и тогда на них обращают внимание. Но, скажем так, это понты в хорошем смысле слова, когда человек демонстрирует свою статусность. И, по сути, нельзя скромничать, если у вас стрелец на асценденте, а также если у вас Юпитер в первом доме, вам ни в коем случае нельзя преуменьшать свои заслуги. «А, я об этом не скажу, это не так уж и важно, а это я вообще, скажем так, об этом промолчу». То есть скромность для этих людей – это прямой путь в неизвестность, в никуда. Поэтому нужно проявлять смелость в том плане, чтобы заявлять о себе. Ну и, безусловно, конечно же, работать над собой. Это даже не обсуждается. Посещать различные тренинги, курсы, обязательно иметь высшее образование, ездить, посещать другие страны. Без этого никак. Но просто даже если человек с юпитером в первом доме и стрельцом на, на асценденте будет все это иметь но при этом скромничать то результата не будет то есть нужно обязательно и работать над собой и демонстрировать результаты работы миру то есть делиться своими знаниями умениями с позиции эксперта далее Сатурн в первом доме, либо Козерог на асценденте. Говорят о том, что человек должен быть по жизни стратегом, организатором. И он должен уметь в своем деле, в своей жизни все разложить по полочкам. Желательно по максимуму планировать. И должна быть четкая организация любого процесса. То есть никаких шатаний. Есть план, есть цель, нужно продумать, как к этому идти и э, далее не останавливаться. То есть следовать плану, инструкции э, и, э, скажем так, э, организовывать вокруг себя еще и остальных людей. Э, Сатурн в первом доме, козерог на асценденте, говорят о том, что личность должна быть холодной. Всяком случае, внешне. Если вы хотите организовать э, группу-коллектив, но при этом э, хотите быть хорошими для всех, то у вас ничего не получится с Сатурном в первом доме и Козерогом. Нужно быть холодным стратегом, э, четко обозначать границы, правила. Э, каждый человек должен понимать, что есть черта, за которую ему нельзя Заходить. То есть эти границы должны быть расставлены. Если этих границ не будет, люди сразу же будут их переступать, и начнется хаос, бардак, беспорядок, и этого руководителя уважать не будут. То есть будут считать, просто человек не на своем месте, никто не будет считаться с таким руководителем. Далее. цели, личные интересы должны быть на первом месте. И по сути они должны быть, даже так скажем, просто бывает так, что человек с асцендентом в козероге не знает вообще, какие у него цели. И потом, ну, как бы удивление, почему у меня ничего в жизни не происходит. То есть, для того, чтобы запустить гороскоп, человеку с асцендентом в козероге нужно иметь цели. Нужно иметь планы, выработать стратегию, как добиться результата И вы знаете, что здесь даже не имеет значения, насколько это краткосрочный план Или наоборот, нужно несколько лет, чтобы этого добиваться Однозначно нужно этот план иметь И в принципе, даже если это будет план на 10 лет вперед, на 20 лет вперед, ничего страшного Козерог — это знак, который не боится времени, он, наоборот, дружит со временем. Поэтому чем более далеко идущими будут ваши планы, тем лучше для вас. Но обязательно должны быть планы и цели, обязательно. То есть это не эм, ситуация, когда вы плывете по течению и думаете, ну, завтра должно что-то измениться. Нет, вы должны понимать, чего вы хотите. К примеру, вы устраивайтесь на работу, вы должны понимать, какой уровень зарплаты должен быть, какое отношение должно быть в коллективе, то есть все должно быть по плану, и это будет ваша выигрышная стратегия. Далее, уран на асценденте, либо водолей на асценденте. В вопросах инициативы должен присутствовать холодный анализ и расчет. Очень часто уран связывают с темами экспромта, когда человек просто на авось что-то делает. Но это самая невыигрышная стратегия для уранистов и водолеев. То есть это сразу то, что обречено на провал. Уран требует дальновидности. Это планета, которая отвечает за будущее, за прогресс. Поэтому если человек имеет водолей на асценденте либо уран на асценденте, он должен прежде чем что-то делать, построить план и э, даже несколько вариантов продумать. К примеру, вот я начну этим заниматься. Если у меня вот в этом что-то не получится я тогда смогу сделать вот так то есть нужно прям рассматривать перспективу на многих уровнях с учетом того что все может пойти не так как вы планируете изначально и вы должны быть готовы к этим моментам то есть холодный анализ расчет и обязательно на будущее смотреть, то есть как будет дальше. Не только в моменте сейчас жить для водолеев, уронистов, это прогрошная стратегия, прогрошная стратегия жить в моменте сейчас. Они должны постоянно думать о том, что будет завтра, послезавтра, то есть о будущем. Далее, нельзя действовать быстро, нельзя Хотя уран часто связывают с этой темой. Действительно, эта планета умеет очень быстро решать вопросы. Но э, если у вас уран в первом доме, то вам нельзя, наоборот, быстро что-то решать. А нужно все планировать. И только после того, как вы спланируете, тогда уже быстро может получиться. И это быстро будет э, быстро нормально, а не быстро как-нибудь. Дальше. Водолеям и уронистам ни в коем случае нельзя полагаться на удачу. Этим людям всегда нужно, скажем так, полагаться на себя, на свой расчет и не думать, что в процессе кто-то им поможет. Это все-таки у нас мужской знак, а мужские знаки должны рассчитывать на себя. И... Переходим с вами к рыбам на асценденте, а также к тем людям, у которых Нептун на асценденте. Это очень интересные личности. Это у нас женская стихия, поэтому однозначно нужно проявлять гибкость, сострадание, милосердие. И однозначно нужно действовать тайно, будто бы за кулис выигрышная стратегия для этого человека это сначала сделать потом об этом рассказать то есть не говорить о своих планах намерениях иначе они с большой долей вероятности это не получится сделать если вы об этом расскажете то есть также подойдет деятельность будто бы за кулис когда вы работаете под прикрытием, имеете какой-то псевдоним, к примеру. То есть вот это долж, должна быть личность окутана тайной. И именно благодаря этой тайне она будет привлекательно, интересно, захватывающая для остальных. Дальше. Нужно обязательно искать обходные пути в любом деле. То есть... Если действовать напрямую, вряд ли что-то получится. Нужно всегда действовать либо через кого-то, либо каким-то путем издалека, когда вот бывает, человек хочет что-то сказать или попросить, но он начинает издалека и вначале даже сложно понять, к чему он ведет. Ну, эта стратегия выигрышная для рыб и нептунианцев. Поэтому. Не стоит к такому поведению относиться скептически. Искать обходные пути, начинать издалека и работать под псевдонимом, либо под прикрытием. И по сути мы с вами пришли к выводу, что асцендент это скорее не то, кем вы являетесь на самом деле. Это не ваш характер, это то, что думают о вас другие. И чем больше ваше поведение совпадает с вашим асцендентом, тем выигрышнее это для вас. М -м -м -м -м -м -м -м. Бывает так, что человек говорит, вот у меня асцендент точно в этом знаке, но я вообще так себя не веду, это плохо. Это значит, что, скорее всего, с вами не считаются, вас не замечают, не уважают. И при таком раскладе сложно добиться успеха в любой другой сфере жизни. Будет это финансы, либо личная жизнь, либо карьера и работа. То есть, по сути, начинать нужно всегда с себя. А если мы говорим о натальной карте, начинать нужно всегда с асцендента и первого дома. Поэтому я надеюсь, что после этого эфира вы будете теперь... Под... Иначе смотреть на свою карту, если вы умеете ее строить. И вы начнете более серьезно относиться к своему асценденту. И полученная информация поможет вам, скажем так, правильно себя вести, чтобы в жизни найти свое место. Место, в котором вам будет комфортно, в котором вас будут уважать, любить, ценить. По сути, по эфиру у меня все, что касательно асцендента. Я обещала вам также рассказать сегодня о своей школе астрологии, какие новости есть, и о сертификатах, которые мы выдаем. Как вы уже наверняка знаете, сейчас в процессе идет сейчас набор учеников на новый поток. Обучение стартует... 21 июля, то есть мы уже не на ретроградном Меркурии будем начинать обучение. Многие очень боятся ретроградного Меркурия. Хотя я не один раз уже писала посты на миниация ретроградного Меркурия. Наоборот, он позволяет заострить внимание на самых важных темах, которые нужно решить прямо здесь и сейчас. Но начинаем мы не на ретроградном Меркурии, начинаем мы 21 июля. Но стать учеником можно уже сейчас, и у вас будет достаточное количество времени для того, чтобы настроить программу, предоставить свои данные для ректификации. Ректификацию каждому ученику делаю лично я, независимо от того, насколько время рождения неизвестно. Даже если человек знает только день рождения, все равно мы определяем точное время рождения, так как мы в процессе обучения работаем с картами учеников, ученики свои карты анализируют, поэтому, безусловно, нужно знать время рождения, и чем раньше ученик предоставляет информацию, исходные данные, тем быстрее он получает ответ. Касательно сертификатов, это очень тоже распространенный, очень важный вопрос мы выдаем сертификаты государственного образца на базе Университета Украина. То есть сертификат, который мы выдаем, это документ об обучении государственного образца. Это не бумажка, которую печатает предприниматель. Это действительно документ, который будет актуален не только в Украине, но и во всем мире, так как наши сертификаты на трех языках. И ученики нашей школы живут по всему миру. Благодаря тому, что обучение онлайн, дистанционное, каждый может позволить себе быть учеником школы, независимо от того, в каком регионе, в какой стране он проживает. В дальнейшем те, кто будут продолжать обучение в нашей школе, получат диплом астролога. Такое вы вряд ли где-либо еще найдете и услышите. У нас будет всего три курса. Первый курс — натальная карта. Второй курс — это прогностическая астрология. И третий курс — это синастрия или совместимость. После прохождения этих трех курсов Ученик получает диплом, и в дипломе будет указана профессия астролог. Этот диплом можно будет проверить на сайте Министерства образования. Сертификаты тоже у нас имеют уникальный код, и по этому коду можно посмотреть, что сертификат действительный. Его можно проверить на сайте университета. А дипломы можно будет уже проверить на сайте Министерства образования, как и любой другой диплом, любой другой специальности. Далее. Такой приятный момент, что сертификаты у нас в форме книжечки. Это очень удобно, красиво. Изначально у меня было именно такое видение, чтобы мои ученики имели сертификат, в виде книжечки, а не просто заламинированный э, листок бумаги, опять-таки. Э, просто я такой человек, что визуальная составляющая для меня тоже очень важна, не только содержимое, хотя содержимое это, конечно, на первом месте. Э, я думаю, что эфиры о школе еще будут, так как вопросов очень много, и я думаю, что... В дополнение к каждому эфиру я буду рассказывать вам какую-то информацию о школе. На данный момент вы можете зайти по ссылке в шапке моего профиля и увидеть подробную информацию о школе. Какие правила школы, какой формат обучения, длительность обучения, какие темы мы проходим, стоимость курса. То есть, ответ на все-все вопросы. Либо пишите мне напрямую на почту, в личные сообщения. Если вы будете смотреть эту трансляцию на YouTube, то вы можете зарегистрироваться в школу сразу по ссылке в первом закрепленном комментарии, либо по ссылке в описании видео вы сможете узнать, во-первых, информацию о школе подробную, а также сразу же присоединиться, стать учеником. Так что, если у вас будут любые вопросы, пишите мне. Я всегда на связи, всегда открыта к вашим вопросам. Спасибо большое всем за эфир, за вашу активность. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И до скорых новых встреч. Пока!